Сегодня 2017-й, сумма семейного капитала 453 026 рублей. А это значит, что еще три года средняя инфляция в 10% и общий рост цен будет уменьшать его фактическую стоимость.